Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видео набор инструмента для авто от компании King Tony. Это набор на 109 предметов. Артикул товара SC7510MR90. Набор на 109 предметов. Набор производства Тайвань, профессиональный инструмент с полезной гарантией. Начнем мы с трещоток. Трещотки в наборе. Две трещотки на 45 зубьев. Длина большой трещотки 250 мм. Маленькая трещотка 135 мм. Есть реверс, быстрый сброс и фиксация головки. Нажимаете, нажимайте, быстро снимайте. Решетка разборная, два винта, механизм внутри можно будет обслужить со временем. Логотип Кингтоне на рукоятке пластиковой и логотип Кингтоне на металле. Также каждая единица товара в наборе, удлинитель, головка имеет свой код или артикул, по которому вы можете найти инструмент в каталоге Кингтоне. Это вдруг, если потеряли какую-то единицу из набора. Удлинители под большую трещотку два удлинителя 250 и 125 миллиметров и два удлинителя под маленькую трещотку 50 миллиметров и 100 миллиметров. Удлинитель 250 миллиметров под квадрат 1/2 также служит и Т-образным воротком. То есть, удеваете переходник и получаете Т-образный вороток. Такой же вороток еще идет под маленький квадрат в наборе, длина его 11 сантиметров, также с плавающей головкой. Снимая переходник, получаем его переходник на 3 восьмых, с 3 восьмых на 1 вторую. Это у кого есть дополнительно может быть трещотка по 3 восьмых, можно будет использовать головки из набора. Две свечные головки на 16 и 21 миллиметр. Внутри резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала. Отверточная рукоятка. Длина 150 миллиметров. Риседительный квадрат есть сверху. Можно сюда вставить вороток. Дополнительно ли получаем. В наборе... Или биты используете, одеваете сюда, или головки для трудоуступных мест. Также можно подсоединять удлинитель. Ну или ту же самую биту, и получаем отвертку. Рукоятка здесь полностью пластик. Головки в наборе шестигранный профиль головок, головки длинные есть, головки шестигранные короткие и головки короткие Torx. Три вида. Начнем их с коротких. Под квадрат 1,2 дюйма, общее количество их 17 штук. Самая маленькая у нас в наборе на 10 мм. И самая большая 32 мм. Это под большую трещотку. Вес головки 32 мм, составляет 187 грамм. Видите, она немного идет зауженная снизу. И особенность головок видите, синяя полоса с красной, с, красной, с красной каемкой. Также здесь надпись Кингтони, логотип. И артикул, артикул данной головки, Это можно найти будет в каталоге. Материал изготовления инструмента, CRV хромбонадевая сталь. Головки короткие под квадрат 1,4 дюйма. 13 штук их. Самая маленькая у нас 4 мм. Самая большая на 14. Головки торкс 13 штук. Самая маленькая Е4. Этот ряд идет у нас. Самая большая Е24. Звездочка. Головки длинные. 5 головок у нас под 1,2 дюйма. Самая маленькая 14, самая большая 22. И 8 штук под маленькую трещотку. 1 четвертая дюйма. 6 мм. Самая маленькая. Самая большая у нас на 13. Головки глянцевые, только вот под 1,2 дюйма. Получается здесь внизу матовая. А все остальное глянец идет. Но это удобно, потому что глянцевые они вытираются. И опять же у вас блестят и сияют наборе далее биты 1 вторая дюйма которая используется с переходником таким вот. и нижний ряд под маленькую трещотку уже с переходником под 1,4 четвертую дюйма под одну четвертую у нас 18 бит и верхний ряд под 12 дюйма 17 бит шестигранные торксы Крестообразные и шлицевые. И также верхний ряд у нас шестигранные, торпсы биты, крестообразные и шлицевые. Вставляете переходник в нужную биту. И допустим одеваем его на трещотку. еще такая есть насадка, которую можно использовать. Сейчас я вставлю. Насадка, которую можно использовать с битами или с головками под 1,4 дюйма. Вот она. И также вставлять в шурповерт электрический, допустим. В верхней крышке еще имеем такое вот отверстие. Место для трещотки. Круглая трещотка из Пакингтоне идет, небольшая ложится в ладонь. Артикула я точно уже не помню. Вот сюда вы можете ее докупить отдельно и вставить. То есть будет у вас тогда три трещотки в наборе. Она очень удобная для труднодоступных мест. Но сейчас в наборе она вот таким вот закрыта такой вот наклейкой. То есть ее можно докупить. Так, с комплектацией все. Набор. Состоит, сам, сам кейс состоит из двух частей. Пластиковый зависный. Но видите, здесь металлические вставки идут. Хорошо очень держится инструмент. Даже внизу инструмент защелкивается в своих ячейках. так Материал, если забыл сказать, хром вынадевая сталь. Материал. Так, кейс пластиковый, хороший пластик. Защелки металлические. На защелках также есть логотип присутствует. Логотип Кингтони на верхней крышке. Задняя часть кейса. По габаритам кейса вес самого набора 6 кг 700 грамм. Ширина кейса 42 см, длина с рукояткой 28 см, высота 8,5 см. И напоминаем за подписку на канал, если оставляете комментарии при покупке данного набора будет дополнительная скидка, на, скидка в заказе. И на Кингтоне инструмент у нас бесплатная доставка. Спасибо за просмотр. До свидания.